Соберем цепь, состоящую из источника тока, ключа, лампочки от карманного фонаря и амперметра. Соединительные провода в цепи будем использовать разные. Первый раз возьмем провода медный, короткие и толстые. Замкнув цепь, увидим яркое свечение лампочки. По шкале амперметра зафиксируем значение силы тока в цепи. Затем заменим провода. Вместо медных возьмем длинные никелиновые. Они гораздо тоньше медных. Лампочка в этом случае едва светится, и амперметр показывает значительно меньшую силу тока. На силу тока влияют соединительные проводники. Говорят, что они оказывают сопротивление току. Из двух проводников тот обладает большим сопротивлением, в котором при том же напряжении существует меньший ток.